Всем добрый вечер. Ага, вот мы вот теперь Виталий. все втроем: Максим, Алексей, Виталий. Сегодня. Привет. привет, привет. Тебя слышно, видно. Все супер. Да, но отлично. Угу. Только немножко звук подтормаживает, но сейчас может прогрузиться. Сегодня собрались в преддверии седьмого международного форума по криптовалютам, и майнингу. Блокчейн-лайф, напомню, пройдет, а, точнее состоится, как просят а, говорить организаторы форума, 27-28 октября, то есть уже буквально на следующей неделе. Вот, поэтому а, решили собраться с вами, с нами, со всеми вместе, обсудить, что же нас а, ждет на следующей неделе, что за мероприятие, что оно нам дает, а, что принесет и что мы вообще планируем делать на этом мероприятии. А, ну, соответственно, я начну тогда, да. Формат обычный, стандартный, до часа, вот каждый что-то расскажет от себя, да, как он видит, и плюс будем отвечать в чате на вопросы. Итак, если помните, то в апреле мы также присутствовали на форуме Blockchain Life, который проходил в апреле. да У нас был один стенд от биржи CoinGalaxy на октябрьском форуме. Мы будем а, стоять двумя стендами, один будет посвящен конкретно бирже Coin Galaxy, другой будет посвящен а, всей компании Века. Да, для чего делаем? А, в первую очередь а, мы это делаем для того, чтобы м, показать а, себя, да, показать свой продукт, а, что мы есть, что мы а, настоящие, реальные, да, с, нас можно пощупать, с нами можно пообщаться, а, и а, вот в криптовалюте, да, в сфере криптовалют очень важна публичность, публичность руководителей компании. Вот, то есть все мы, да, то есть руководство, лидеры компании будут присутствовать на стендах, да, с нами можно будет пообщаться, и это, ну, прям… Must have, да, то есть обязательная вещь, которая должна присутствовать в любом э, проекте, в любой компании, которая работает с криптовалютой, да, это публичность, а, потому что а, прошли, ну, не совсем еще пока прошли, да, но постепенно уходят те времена, когда а, криптопроекты были прям совсем анонимными, да, когда никто не знал, а, кто находится по ту сторону экрана, когда ты нажимаешь кнопочки покупая, продавая криптовалюты. Вот, поэтому, ну, такие вот дикие времена уходят постепенно назад, да, и мы с вами постепенно входим вот в такую цивилизованную, что ли, можно сказать, да, стадию формирования криптовалютной индустрии. Вот, и мы, идя вместе с этим трендом, да, под словом мы, да, я имею в виду всю компанию века, да, идем в тренде вот в этом, да, на публичность, поэтому мы физически, да, представлены на форуме блокчейн life 2021 Вот, и в последующем, да, какие будут мероприятия проходить, мы обязательно тоже будем участвовать, присутствовать. Вот. но на данный момент блокчейн life Forum – это самый крупный, самая крупная площадка, да, где можно заявить о себе на территории СНГ. Вот, то есть основная аудитория да, у нас пока в СНГ, поэтому вот прям вот наша целевая аудитория, поэтому мы там присутствуем. Вот, может быть, можно чат открыть и какие-то у вас есть, есть вопросы, да, мы прям будем перемежать да, монолог какой-то с вопросами, с ответами на вопросы. Вы можете пока вопросы писать. Вот, и пока вы пишете вопросы, да, я еще добавлю, что в отличие от предыдущего форума, да, будет отличие не только в том, что у нас теперь будет два стенда, да, но и то, что мы, ну скажем так, вот когда мы первый раз да, были на форуме, у нас не был опыта да, выступления. Вот. А теперь на основе того опыта, который мы получили в апреле, да, мы вот более, скажем так, организованно подошли к подготовке к мероприятию. да, Мы там придумали активности различные, которые будем проводить. Вот. И я думаю, что интересно будет как тем, кто присутствует на форуме, да, так и тем, кто будет следить за форумом онлайн. Вот, то есть э, сделаем всякие интересные вещи э, для э, всех, кто будет наблюдать э, за форумом. Э, чат открыт, но вопросов не вижу пока. Может быть, меня не слышно. виталик Алексей, меня слышно? Нет, тебя отлично да, слышно, вы. да. Чат открыт, но как пройти на блокчейн при себе, как я понял, надо... А, QR-код и паспорт. Да нет, про паспорт я не говорил. Не, не Паспорт обязательно. Смотрите, есть чат в Телеграме официальной форума Blockchain Life. Да, там есть саппорт, ну, ребята из поддержки самого форма организаторы, которые на все вопросы четко отвечают. На данный момент ситуация следующая. Необходимо при себе иметь паспорт и QR-код, который выдается системой ЕМИАС, это московская, там, облачная система московского правительства. В которой ведутся, ведется учет всех, кто сделал прививку, имеет тест, ПЦР-тест, который действует 72 часа, либо справку о том, что он переболел. Вот. И, собственно, этот QR-код, там написана фамилия, поэтому эту фамилию будут сверять с тем, что написано в паспорте. То есть вот этот комплект QR-код плюс паспорт необходимо будет с собой иметь. И если у вас есть какие-то вопросы относительно того, как получить этот QR-код, если вы летите не из, ну, если вы идете не из Москвы, а летите из другого города или... Или с другой из другой страны, то в официальном чате форума можете эти вопросы задать, вам подскажут, объяснят, как что делать. Всем добрый вечер. Я добавлю еще вот то, что Максим сказал, потому что я как бы прям изучал эту информацию, так как тоже еду на данный форум, буду присутствовать. Есть такая лаборатория, она даже как частная клиника инвитро. Это московская клиника, и получается, у нее сети по всей России. Я у себя в городе, в Ханты-Мансийском округе, скрыва мне сказали одну клинику, я начал звонить, узнавать другую, третью, и никто даже не знал вот эту систему ЕМИАС, о которой сейчас Максим сказал. И именно уже в интернете нашел, что это подключены московские лаборатории к этому. И вот эта вот получается, как частная клиника инвитера, она именно подключена. Единственное, учтите такой момент, кто смотря где территориально находится, прям заранее позвоните, узнайте. У нас это происходит как, вот я сегодня сдал, и только через двое суток мне пришлют результат. Потому что все лабораторные вот такие исследования, они проводят в Москве. Они получаются, вот ты сдал, они увозят тест в Москву, и там делают уже анализ. Поэтому в моем случае это двое суток. И подгадывайте, что там в условиях сказано, что не более 72 часов не с момента получения вами результата, а с момента забора. И они именно предоставляют QR-код. Это как бы ну, немаловажный такой момент, потому что на сайте организаторов указано, то, что бумажный ПЦР-тест не подойдет. Да, ну, так, такие условия, но все понимают, да, что это не прихоть организаторов форума, да, а вот, ну, такие общие, что ли, национальные, да, там, общегосударственные ограничения, вот, и даже, можно сказать, даже не общегосударственные, то есть а мировые, да, то есть где, где как ограничивают, кто во что гораст, вот поэтому, ну, приходится, приходится выкручиваться. Ну, в любом случае… Я вот сейчас ходил, размышлял, как раз, может быть, кто-то скажет, это там дополнительные расходы, там вот эти тесты, да, и все прочее, вот, а по факту получается, что дополнительные расходы несут все, кто куда-то перемещается, да, где-то что-то участвует в чем-то активно, то есть не те, кто сидят на диване, да, круглые сутки, а именно те, кто вот, активные люди, которым что-то интересно, которые что-то в этой жизни делают, собственно, к кому мы всех нас относим, да всех нас всех вас вот всех присутствующих в этом чате где можно посмотреть список спонсоров форума спрашивает Естай, на также на, на форуму можно посмотреть там все есть да я сейчас ссылочку скопирую сюда вот, смотрю сейчас вот сейчас обратил внимание пишет партнер может не партнерно присутствует человек, инвестор. Я вот с просьбой еще раз хотел бы ко всем обратиться. Уже даже пишут в анонсе эфира. Пишите имя свое хотя бы. Как бы мы все взрослые люди, занимаемся криптовалютой, чтобы можно было хотя бы по имени обращаться. А ответ на вопрос, будет ли что-то новое, что-то известное, что неизвестно сейчас по век, делитесь инсайдами. С нами со всеми инсайдами делится Искандер в эфире. Просто кто-то эти инсайды слышит, а кто-то не слышит. Также вот хочу еще отметить такой момент. Старайтесь чаще посещать все эфиры, все зумы, зарядки. Потому что вроде кажется, что все новое, и я все знаю. Многие так думают. Но на самом деле на каждом эфире что-то для себя берешь новое. И лидеры, и кто проводит данные, зарядки эфиры зумы они всегда делятся теми инсайдами которые не видят могу сказать одно что инсайдов за последние месяцы было дано я не знаю даже не куча а прям целый состав инсайдов кто-то слышит и пользуется а кто-то как бы ждет каких-то еще я не знаю волшебных инсайдов которых ну на самом деле нету все инсайды всем уже сказаны и в первую очередь искандер всегда в эфире все озвучивает он все говорит что делать и кто искандера слышит тот как бы ну применяет это все в нашей экосистеме я даже вот так скажу потому что у нас у нас как бы не то что компания у нас экосистема у нас есть много чего и так скажем на каждый вкус и цвет Хочешь это, пожалуйста, тебе это. Хочу это, пожалуйста. Хочешь биржу, пожалуйста. Еще вот сделаю акцент. Я никогда до этого ну, не торговал на биржах, ничего не покупал, не заводил деньги. Для меня это было дико. И вот благодаря Максиму Юричеву и команде, которая работает над биржей, я пришел к этому. И на самом деле наша биржа CoinGalaxy это настолько простой инструмент, что там не надо, как сказать, что-то прям изучать сверхъестественное, она настолько простая, что там все визуально просто и понятно. И вот как бы многие задают вопрос, партнеры тоже мне задают вопрос, как вот научиться там торговать, там еще что-то. Кто еще не знает, то у нас на канале биржи CoinGalaxy, если я ошибаюсь, Максим, меня сейчас поправит, даже есть обучающие курсы, либо на сайте биржи. То, да, что да, у нас для сообщества вообще э, дается все э, я говорю это проще не то что э, разжевали а разжевали в рот положили осталось только проглотить и использовать не ну можно можно еще пожевать немножко потому что ну опять же в зависимости от разной степени подготовки да но ну, изначально да вот можно еще жевать и мы к этому идем мы еще пока недостаточно разжевали я, наверное, еще один вопрос озвучу, отвечу, а потом там уже следующий, по-моему, для Виталия уже приготовлен. По поводу мероприятия в Турции, в Анталии, вот, сейчас тоже ссылку скину на описание этого мероприятия, ну, так просто, чтобы... Курсе были, да, потому что мы, как бы все работаем в одной индустрии. Да, мы на этом форуме присутствовать не будем. Да, я бы не сказал, что это ну, точно такой же форум. Да, во-первых, это только вторая попытка, да. Ну, то есть, как получается, команда организаторов форумов, да, ну, то есть, офлайн мероприятий, event. Она набирается опыта, обрастает какими-то связями да, и прочее-прочее в процессе работы над каждым конкретным ивентом. Поэтому, именно поэтому Blockchain Live сейчас крупнейшая площадка для вот такой офлайн встречи оффлайн-работы для аудитории из СНГ потому что они уже проводят седьмое мероприятие, да, и они уже обросли контактами, они могут собрать вот топовую аудиторию, да, которую, а, интересно послушать, в этом интересно походить, посмотреть стенды, что интересного сейчас происходит в индустрии. Соответственно, вот мероприятие, которое пройдет в Анталии, да, 6 числа, блокчейн Wave, Uh, ну, у них только второе мероприятие, да, такое проходит, вот, uh, поэтому, ну, первое, это то, что ну, как бы у них еще немного мероприятий было, да, второе, то, что... Uh находится в Турции, да, то есть если бы не было ограничений вот таких вот международных перелетов, еще окей, вот, но в принципе, как бы там, ну, такие технические, да, затруднения возникают, что из России вылетите, там, заполни турецкую форму, в Россию вернись, заполни русскую форму, там, по да, сдай, это сделай, вот, то есть, ну, это, ну, Данной ситуации достаточно проблематично с точки зрения вот если мы возьмем затраты, да, и выхлоп с этого дела, вот поэтому мы в этом мероприятии участие не принимаем, но при этом, если у вас желание и возможности есть, вы можете на него съездить. То есть ну не скажу, что это там какое-то нехорошее мероприятие. Наоборот, мне нравится, как все организовано. То есть, и спикеры подобраны. Да, и сезон сейчас в Анталии. Как бы, и даже у меня знакомый туда тоже э, едет, вот. Да, ну и как сказала Скандер, что как выйдет наш блокчейн 2.0, да, мы точно также будем на все международные. Мероприятия, вот предыдущий, ну как, следующий форум, вот который будет проходить 27-28 октября, хоть он на международный, но все равно он такой наш, до да, домашний, в принципе, российский, а по международке мы будем действительно ездить и вполне возможно, что даже и в Турции заедем. Вот там следующий вопрос был такой про Киев. Про киевские форумы честно говоря, я вообще не знаю, когда они там проводятся, но вполне возможно, что и там мы будем. А вот хороший вопрос, что говорить по поводу нашего блокчейна, да, я так понимаю, вашим партнерам или новым людям. Конечно, очень хорошо это, что идет интерес уже такой, да, как бы на предстарте этого блокчейна, если так можно выразиться, и спрашивают, интересуются люди. Но вспомните те же самые брифинги Искандера, когда он просил, да, как бы ничего о блокчейне новом говорить он массово не собирался, да, он дает эту информацию дозированно по брифингам и дает информацию конкретно, ну, каким-то людям, которые готовы что-то сделать, да, которые двигают эту тему блокчейна 2.0 среди нашего комьюнити, поэтому не спешите всему свое время, и то, что мы едем туда на форум, мы же не едем просто представить свой новый блокчейн, да, нам есть что показать, у нас богатая история со всеми взлетами какими-то, да, там, развитием, развитием сообщества. Есть рабочие проекты, такие вот, например, как тот же самый Бинар, да, с MLM составляющей. Ведь форум это ж не только там для криптоинвесторов, да, и для майнеров, да, ж. также полно там будет и МЛМ-чиков. И если вы сегодня активно развиваетесь в том же самом Бинаре, да, это хорошее подспорье будет вам познакомиться с людьми, которые будут двигать, строить ваши команды. Поэтому на таких мероприятиях тоже надо присутствовать. И не надо узконаправленность выбирать такую вот, если есть блокчейн, да, если есть какая-то технология, то вы должны присутствовать. Посмотрите просто на предыдущие форумы, кто присутствовал там. И хочу заметить, да, вот после вот всех последних испытий таких печальных, да, в интернет-индустрии инвестирования, мне очень приятно будет то, что партнер... Партнеров, некоторые которые были там до этого на этом форуме их уже не будет а вот мы как раз вот выходим мы дебютируем то есть мы созрели до выхода на такую арену сегодня это такой шаг до да? следующей весной как сказал скандер он сам будет представлять наш блокчейн по 0 на форуме и это будет уже следующий шаг до да? поэтапное такое развитие потому что как мы увидели что скачкообразное развитие да когда у нас взлетел курс до 13 долларов ни к чему хорошему это не привело давайте развиваться поэтапно и Руководитель нам говорит, да, что информацию получите дозированно, но готовит эту бомбу, да, готовит эту свою пушку. Давайте дождемся, дождемся результата и, и всему свое время. Так что не надо своих партнеров в чем-то э, огорчать, расстраивать, то, что там э, не будет информации именно по блокчейну. Возможно, просто на этом форуме действительно, если вдруг почувствуется такая необходимость да, и будут видны какие-то партнеры, именно в ну, будущем партнеры, да, которые могут развить тему блокчейна 2.0, мы непосредственно свяжем их с самим Искандером, да, и у них пойдет какое-то уже деловое общение, а не просто обсуждение там или э, подбрасывание каких-то идей. Да. Если это будет действительно деловой такой разговор, вот мы там будем участвовать и в вип общении, да, как бы если действительно мы почувствуем, что эти люди нужны нам на сегодняшний момент для развития нашего обложения 2.0, то тогда и будет какой-то контакт, да, будет какое-то взаимодействие. Ну а просто так в двух словах говорить обложжение, которое еще сырое, и тем более то, что... Как сказал Искандер, очень много людей. Да и не только Искандер. Да вот, послушайте на лидерских зумах, как и Сергей Ларин говорил, да, что на таких форумах как акулы рискают люди, которые хотят не просто зайти в вашу тему, да, они эту тему хотят забрать себе. И возможно какие-то фишки, которые готовят Искандер, они будут кому-то интересны. И давайте не будем спешить, потому что вспомните, да, вот когда Криптоакселератор вышел, как Побежали клоны по проектам, да, все люди делали и переделали, и преподносили, что типа лучше они делают, да, убирали лицензию, убирали какие-то сроки, все. Поэтому давайте не спешить, нам будет что показать и на этом форуме, который будет 27-28 октября, и будет что показать и весной, и дальше на следующих форумах. Так что, как бы, все, что говорил Искандер, моими глазами, с моего положения, я вижу, что все это исполнилось намного круче, чем даже я себе представлял. И это мнение тех же самых людей, которые прошли от начала до конца весь этот путь здесь, вот, до сегодняшней точки да, в своем развитии. А, просто те, кто нетерпелив, тот, кто не может ждать, ну, ребят, ну, потом сами, как пожалеете, весной то же самое, да, или летом. Что какие-то скоропалительные выводы, скоропалительные какие-то движения неосознанные, на каких-то инстинктах основанные, они заставили вас, например, тот же самый актив слить. Я не думаю то, что выходя из нашей системы, из нашего сообщества, как-то что-то вот этот слив, да, или там, ну, не знаю, продажа тех же самых активов за бесценок кардинально изменила, помогла вам решить какие-то проблемы. Вот, ну, прислушайтесь к этому. кто, кто, ну, В принципе, у нас сообщества и так уже да, намного оздоровилось, и это можно судить и по курсам, то, что курсы откорректировались, да, и то, что иногда мы видим и рост какой-то, и можно было, например, за две недели вообще получить 3 икса, инвестируя в нашу монету век. Поэтому все, все работает, все развивается. И моя рекомендация тем, кто хочет действительно продвинуться да, в развитии нашего сообщества присутствует на таких мероприятиях. Поддержите нас там, да, и, возможно, там э, при каких-то знакомствах, да, при каких-то новых контактах вы обретете какие-то совершенно иные возможности, совершенно какие-то иные силы, да, в развитии и в своем становлении в сообществе. Вот как-то так. Там следующий вопрос по регистрации. Можно ли будет пройти заранее 26 вечером, да? Ну да, 26 а, вот и... можно пройти, ну, можно я перебью как бы Новый. смысла и нету ребят ехать туда 26 числа потому что 27 утром вы прекрасно все пройдете как таковых очереди там особо никогда не было хватало операторов которые могли вам выписать и выпустить эти бейджи поэтому ну, особо смысла нету ехать туда 26 как я вижу те кто участвует просто в организации стендов ну да можно поехать там на команду получить эти бейджи. А так... Да, да, тем более VIP тоже довольно шустро выдавали в прошлый раз. Несмотря на то, что народу было много, довольно шустро выдавали. Единственное, что если вы прям там живете через дорогу, да, можно, конечно, да. Тогда мы, может, и увидимся 26 вечера. Вы 26, да, будете на регистрацию поедеть? Ну, я соберу, наверное, для всех наших ребят да, там бейджики, потом раздавать, померить Uh -huh. Uh -huh. Yeah. Uh, вопрос следующий: увидим ли мы игрушку? Да, игрушку вы увидите. Uh -huh. Вот uh, прям вот, вот со скрипом мы ее пытаемся уже это самое привести в божеский вид к форуму. Ну, вот, uh, рабочий, ну, такой uh, презентабельный, назовем его так, uh, прототип uh, будет готов. Прям непосредственно вот uh, перед моим отъездом я вот Просто еду издалека, да, то есть я с Беларуси поеду на форум, вот поэтому буду выдвигаться в выходные, вот, собственно, в пятницу она у меня только на руках будет, ну, в таком презентабельном виде, чтобы было приятно в нее играть на форуме. Так что, да, на форуме будем играть в игрушку, резаться два дня подряд нон-стопом. И, кстати говоря, с призами для тех, кто будет выигрывать. Так что... Пока есть возможность, покупайте билеты на форум, чтобы быть одними из первых, кто увидит вживую нашу игрушку. Да, да, настольная игра. Ну вообще. да, по поводу билетов, кстати, не забывайте использовать промокоды скидочные, да, по 10%. Сейчас скидка, билеты дико выросли, конечно, ажиотаж бешеный идет. И, кстати, с билетами можно решить проблему. Я вот сегодня тоже ребятам покупал, с нашей командой, которая едет. Я просто-напросто пошел с рук, купил гораздо дешевле, чем на сайте. Таким тоже можно использовать. Просто ребята, которые были на предыдущем форуме, покупали бумажные такие билетики. У них там промокодики остались, все это на стопроцентную скидку. Поэтому ищите в чатах. Так, ну, за все возможности надо использовать, да? за все возможности надо хвататься. Вот еще да, такой, и, лайфхак, и, Единственное, я, Виталик, тебя немножко дополню, да, вот Виталик говорил о билетах, ну, точнее, о, ну, да, можно сказать, билетах, да, которые продавались на предыдущем форуме, то есть это такая предпродажа у них была, да, то есть можно было купить по да. фиксированной цене вот этот билетик, там штрих-код, который нужно стирать монеткой. Вот. И, соответственно, если он стерт, да, то, соответственно, кто-то уже этот код мог переписать, скопировать. Вот Нужно именно только такой билет, если вы будете искать, потому что если вы вдруг у кого-то купите билет, который обычный, то, получается, на форум попадет тот, кто первый дойдет до стойки регистрации, потому что им на почту, ну, то есть при покупке ну, билета... Понятно почту присылают, да, а, поэтому такой вид мошенничества тоже есть, вот, поэтому а, два варианта, да, если вы хотите прям стопроцентно, вот да, а, четко попасть на форум, то покупаясь на сайте, вот, если вы хотите сэкономить а, и а, принимаете вот эти вот риски, да, а куда-то вот, не, не туда оплатить, вот, то а, имейте в виду такую вот форму, что могут как бы продать нескольким людям, допустим, да, один и тот же билет, а потом кто быстрее пришел, на стойку регистрации, тот его фактически и получил, а остальные, как бы, пойдут в другое место. Не, ну вот из опыта хочу сказать сегодняшнего дня. Я когда покупал такой билет, да, вот с рук, да, вышла у меня, то прям в онлайн парень взял, стер все это. Я увидел, да, что стирает, именно монетка стер. Единственное, просто там казус такой был. Сразу надо будет потом, если не примется этот код, то пишите в техподдержку. У них что-то там с напечаткой неправильно регистры не везде указаны нужные вот и поэтому если такой промокод не принимает то в техподдержку пишите ничего страшного нет все это там восстанавливают, все это делают ну единственное, что просто партнеру которого вы купили должен быть ну, порядочным нашим человеком да, да вот ну, короче, я думаю получение. найдите это не проблема поищите. да Так, где посмотреть нашу дорожную карту? Ну, дорожная карта где-то даже и отдельно сайт делали, да, по ней, у меня просто нету сейчас а, под другой ссылки по этой. Но... Да, а, да. на сайте Райда, да, она еще. А, на сайте Райда, да, да, да, был такой, да, и он и есть, сайт Райда, да, и там непосредственно есть дорожная карта. Но, хочу вам сказать, по дорожной карте мы не совсем развивались, мы развивались даже с опережением. Некоторым, вот точно так же вот, биржа Coin Galaxy должна была появиться у нас э, намного позже, да, но ну, вот э, было принято такое решение у нас у всех у партнеров, да, когда вот биржа Ну необходима нужна была своя, да, когда мы уходили с биржи Лайф да. И вот поэтому как бы опираться на дорожную карту и цепляться за выполнение там поэтапных действий лучше не надо, ну как перспективу, как план увидеть можно, да. Ну, а так-то цель у нас какая по дорожной карте? Все мы идем к созданию пазл-маркета, да, мы должны быть его участниками, а... В промежутке этого Искандер создает общество людей, которые ну, богатые, которые при финансах, которым есть что купить, есть что продать на том же самом пазл-маркете. Потому что, как он и говорил, да, любую идею можно легко воплотить, если комьюнити ну, состоит там, из нескольких сотен тысяч человек. Вот. Поэтому, как бы, вот и вся дорожная карта в двух словах. Но Это как я ее вижу. На самом деле я понимаю, о чем речь идет, да, что люди хотят больше конкретики, больше цифр каких-то, да, больше дат. Я думаю, что и карту вы увидите уже обновленную, но именно, наверное, к 21 февраля, да, когда будет уже презентация блокчейна 2.0, и тогда уже конкретно по цифрам, по датам, я думаю, вы сможете получить информацию, обсудить ее, переварить и принять какое-то там стратегически важное решение для вас. Вот. Добавлю еще. К Виталину по дорожной карте. Мое видение сейчас основное, что акцент надо сделать в нашей дорожной карте. Каждый должен сейчас собирать как можно больше капитализацию монеты ВЕК и токена Райда. Я в сообщество пришел в наше комьюнити полтора года назад примерно. Если бы мне донесли изначально эту идею, кто меня пригласил, моя личная дорожная карта была бы, ну, немного другой. Но, исходя из того, что я очень хорошо изучал компанию, и поэтому именно я в ней развиваюсь, и поэтому я делаю то, что я делаю, хочу донести вот до всех, кто здесь присутствует и кто будет смотреть. Когда-то монета ВЕК была в изобилии, ее можно было добывать в одном проекте, в другом, в третьем, в четвертом. Сейчас мы от этого уходим. Искандер на последнем брифинге сказал то, что монету век будем добывать на блокчейне. Но, есть но, без токена райда это будет сделать невозможно. Так вот, к чему я это все начал? Сейчас токена райда в изобилии. Есть несколько проектов, где его можно прям добывать эмиссию. И самый такой, скажем, легкодоступный, Виталий уже о нем говорил. Это бинарный наш проект Webtokeim Profit, который имеет пять видов дохода. И там вот я не знаю, прям грех им не пользоваться. У кого нет, сделайте хотя бы на 500 долларов себе депозит и делайте реинвесты. Я делал таблицу расчета сложного процента, Арам показывал и скидывал в общий доступ таблицу сложного процента. И кто в этом разобрался, тот понимает, то, что не то, что даже просто добыть райда можно, а у тех, у кого на сегодняшний день нет монеты ВЕК, они с помощью бинарного нашего проекта могут и райда заработать, и ВЕК купить. Потому что на сегодняшний день эмиссия ВЕК, квота осталась только в нашем проекте ВЕК АВТО. И как бы на недавнем эфире я говорил, отмените у кого стоят в очереди на продажу веки, автовеки. И поставьте в реинвест, потому что эта квота не резиновая. В любой момент может эмиссия, так сказать, квота квота на эмиссию закончится. Потому что вот ровно сколько выделено монет, столько их <связано> запланируется и будет выдано. Райда добываем век. У кого нету депозитов век авто, он их не создает значит покупаем на бирже в любой момент может повториться ситуация которая была не так давно на бирже когда век даже по моему 40 центов превысил и многие сразу запереживали "Ой, я не успел вот я не успел сейчас он до 20 центов откатился век но в следующий раз этого отката может не быть поэтому создавайте депозиты в бинаре добывайте райда создавайте депозиты в профит боте где у нас еще добывается вложите в стейкинг веки в 1090 и путем вот этих вот всех действий для себя сделайте какую-то стратегию и с этих же заработанных райда частично откупайте век частично делайте реинвест. вот она вся дорожная карта по сути что я не знаю почему все ждут что там в дорожной карте надо какую-то прям что-то такое необычное сделать чтобы люди что-то начали предпринимать уже Действия надо предпринимать сейчас, вот именно сейчас. Поэтому как бы разберитесь еще раз вообще в сути компании, куда мы идем. Вот сейчас все партнеры, какие есть в компании, кто есть, кто ушел, кто не ушел, мы все стоим у истоков. Мне понравилось это, мне партнер одна задала вопрос, как бы у нее наставник ушел, она мне звонит, говорит, Алексей, Алексей, я понимаю, я, я что-то теряю. Вот я смотрю на бинар, я понимаю, я хочу хотя бы в последний вагон говорит, запрыгнуть. Я говорю, ну, имен не буду называть. Я говорю, да подождите, подождите, какой последний вагон? Мы в локомотив еще все садимся. Поэтому как бы мы все, вот кто сейчас есть в нашем комьюнити века, мы все садимся в локомотив. Те партнеры, которые когда-то ушли, недооценив, не захотев ждать, они начинают возвращаться. Поэтому как бы пользуйтесь тем, что мы все садимся в локомотив. И мы все вместе этот локомотив сейчас двигаем. Леш, ну ты классно сказал, я там можно встрянув разговор, классно ты сказал по поводу того, что у каждого, в принципе, своя дорожная карта, да? Как ты говоришь, вот для меня бы она вот такая была. Для меня вот тоже она чуть-чуть другая отличается от дорожной карты, комьюнити вообще. Хотя вот две точки, они одинаковые, Да. Сейчас подождем, наверное, пока Виталий переподключится. Да, да, сейчас виталия подсоединится. Аж да. его эмоции, аж интернет не выдержал. Такая энергетика идет, сильные. Может быть, самое, такой энергетики не выдержал его яблочное устройство. Да, да, да. Тут с Сергеем Бешенковским, нашим модератором телеграм-чата, все время шутим, он мне все время скидывает какие-то вещи, которые у него криво работают на его айфоне. Я ему говорю, смени iPhone, говорю, это самое. Это не в бирже проблема, это в твоем iPhone. Он говорит, да я уже последний iPhone купил по твоему совету, все равно там где-то что-то находят, какие-то там мелкие косячки. Вот, Но это я так не в обиду яблочникам. Виталик, привет. Я пойду. Еще раз. Давай, Виталик. Да, продолжаем. привет. Да, пошел по своей дорожной карте, сходил тут. Да, да, и я опять с вами. Просто реально, да, у каждого из нас в комьюнити века своя какая-то дорожная карта. Мы выбираем какие-то свои ходы. Вот сейчас много таких веяний, что вот комьюнити отходит, да, от млм составляющей. Но, ребята, остается же в млм составляющей именно вот этот токен райда. Не разбрасывайтесь вот так вот словами красивыми, да, в принципе, без этого никуда не деться. И проект бинарный остается именно с эмиссией, с раздачей этого токена. Берите вот, ловите этот момент, развивайтесь, тем самым, если мы будем развивать бинар, то же самое, да, мы развиваем сообщество, мы двигаем его со своей историей дальше и дальше. И вот эта история, вот это развитие именно бинарного проекта, да, и той же самой... Красивое, конечно, слово, такой словарный оборот, да, MLM-составляющая. Это все часть нашей истории, это фундамент, на который в итоге и ляжет блокчейн 2.0. Потому что вот мы именно благодаря этой MLM-составляющей и заявляемся на первый свой форум. Мы идем дальше, как бы мы гребем, и все это должны увидеть. Поэтому моя тоже такая вот большая просьба, ребята, с словами не кидайтесь про MLM, включайтесь в работу и зарабатывайте вместе с нами. Потому что вот хоть и сказали, да, вот про дорожную карту, и что у каждого она своя, давайте одним путем идти, и там веселее и шире будет дорога, на самом деле. Вот. А в бинаре действительно мы все развиваемся. Действительно это хороший годный проект, рабочий проект, и поэтому подключайтесь все к тему. Тут вопрос его, где-то он немножко исчез, но я его запомнил. Смотрите, был вопрос в том, что райды начнут добывать, когда будет 8 долларов в матрицах. Я хочу подчеркнуть такой момент, что ни в Golden Ratio, ни в Golden Ride эмиссии нету, ни века, ни райда. Там идет перераспределение. Это такой сейф, в который вы положили век либо райда, и вы не можете взять, когда вам это надо. А вы возьмете только когда пройдут ваши ячейки определенный путь поэтому не путайте и в них нет ни в golden райда ни в golden ratio а то что когда 8 долларов райда будет да, партнеры начнут заходить в бинар и как бы длительное время уже все лидеры я в том числе говорю пользуйтесь моментом. сегодня райда стоит в два с половиной раза дешевле чем курс на сайте бинара. Пользуйтесь этим моментом, наращивайте все депозиты. Смотрите самый простой пример. Я округлю цифры, чтобы было проще считать. Я даже возьму курс, которого сейчас нету. Предположим, курс на бирже райда 1 доллар. Курс в кабинете 6 долларов. То есть я потрачу 1000 долларов и сделаю депозит себе на тысяч долларов. Как была 1000 долларов, так она и осталась 1000 долларов в моменте до того, пока курс не вырос, но смотрите, я либо буду получать 0,8% и 220 с выплатом будет работать, либо 0,9% я буду получать, процент, потому что по курсу кабинета уже моя тысяча в 6 тысяч превратится, а по условиям маркетинга это уже другой тарифный план, более высокий, с более высоким процентом и с более высоким сроком, и кто вот это вот понял и понимает, те уже сидят и наращивают, делают реинвесты там докупают райда, зарабатывают, смотрят в других проектах и делают, делают, делают, делают при Самый сложный период это именно до второго тарифного плана нарастить. Это самый сложный период, самый такой длительный, если на пассиве сидеть, наращивать. Там еще был вопрос по таблице, как бы мы скидывали, кому таблица нужна, я не знаю, наставник, пишите если наставник не знает. Наверное, пусть он пишет своему наставнику. Мы уже пробовали неоднократно, неоднократно через лидерские чаты отправлять, но, видать, не до всех доходит. Давайте попробуем теперь другую немножко цепочку запустить. Каждый пишет своему наставнику и дойдет до того человека, у кого она есть, и пойдет цепочка в обратном направлении. На самом деле вот так оно все и должно работать, что не прыгать через голову, так сказать, своего наставника, Каждый должен доставать своего наставника. Попросили у наставника, у наставника нет, у у своего наставника. И как бы все равно таблица придет к вам. Но если как бы уже совсем все печальное найти не можете, в общем чате просто напишите любому лидеру, любому активному участнику чата, и вам в личку уже перешлют эту таблицу. Потому что на самом деле эти таблицы уже... Я думал, не всех облетели, просто только ленивый не посмотрел. Оказывается, есть партнеры, кто еще и не знает про них. Но опять же, не знают почему, значит, не посещают эфиры, лидерские зумы, не читают новости. Я даже просил модераторов, чтобы они скинули прямо в официальные чаты, и они скидывали в чат. О, кстати, вот она мысль. У меня, кстати, постоянно, я когда со своими партнерами общаюсь, у меня постоянно какие-то идеи и мысли появляются. Кому нужна таблица? Заходите в официальный чат бинара, нажимаете на шапку чата. У вас высвечивается там вкладка Будь медиа, ссылки и так далее. Нажимаете вкладку Ссылки или стоите. Файл Excel называется расчет сложного процента в обновленном бинаре. Вот, пожалуйста. Я вам сейчас сказал расположение файла. Какие мысли как вот тоже вопрос давно висит, какие мысли Векавто перейдет на райда. Мы уже неоднократно говорили, давайте не будем ванговать, выдумывать, сами себе выстраивать неправильные ожидания. Будет официальная новость, будем от этого отталкиваться и работать. Не будет официальной новости, не будем ванговать. Я тоже привожу вот пример всегда. Многие говорят, а почему вот так, а почему говорили вот так, а почему изменилось? Вот большинство людей управляют автомобилем, и вы теперь просто представьте, вам надо из точки А доехать в точку Б, но на пути у вас оказался большой там камень какой-нибудь или плита. Что вы будете делать? Естественно, вы эту плиту будете объезжать. И также мы на своем пути к пазл-маркету, когда нам выпадается какой-то камень или плита на дороге, так скажем, мы это препятствие огибаем и возвращаемся назад на свой путь. Поэтому не надо ванговать, будет официальная новость, Искандер нам это все скажет, в чатах опубликует, и уже от этого будем отталкиваться. Учитесь корректировать свою личную дорожную карту, основываясь от, то, от того, что происходит в компании. Ну, следующий вопрос по выдумкам всяким разным, по блокчейну 2.0. Ну, вот, ну, то, что Виталик уже говорил, и, да, то, что ждем официальной информации и как только искандер почитает нужным донести до сообщества ту или иную информацию значит тогда она нам пригодится что касается покупки кампов да, для поддержания сети вот на данный момент да известно что сеть будет поддерживаться многими узлами да? то есть сейчас ну я просто видел такую ситуацию сегодня в чате бирже, то, что там девушка спрашивала, ну, задала какой-то вопрос, так не совсем корректно, да, и вот у них там, значит, пошел спор, и в ходе которого, ну, хотел сказать, дискуссия, нет, у них был спор, ну вот, я, конечно, за дискуссии вместо споров. И у них вот как раз всплыл такой момент, то, что... Даже нет понимания, как бы, да, чем является монета век токеном или монетой, то есть на своем она блокчейне работает, или не на своем. Вот. Поэтому вот такой, ну, скажем так, образовательный момент, да, хотел ставить: то, что на данный момент все, ну, то есть, Узлы сети блокчейн ВЕК, да, они находятся на серверах компании. То есть компания Века, она, значит, эти сервера купила, подняла. Эти сервера находятся на разных площадках, да, и вот они поддерживают эту сеть блокчейн. Причем в самом начале даже, да, ну, как бы все, скажем так, косяки, да, можно назвать так, ошибки, ошибки. По, по прошествии какого-то времени, да, уже принято, что можно там как-то озвучивать. Изначально, даже когда сеть поднимали, были такие моменты, когда она падала. Ну, то есть, вот, может быть, помните, да, такие моменты, что как только вот мы перешли на свой блокчейн, были какие-то моменты, когда там сеть, ну, не, не было доступа, не проходили транзакции, вот, было связано с тем, что у компании все сервера, ну, достаточно были компактно там расположены, вот, и при отключении, допустим, какого-то региона, да, ну, то есть каких-то технических проблем в каком-то регионе провайдера возникала такая ситуация, что вот… Рядом расположены эти ноды, да, и они все вместе отрубались. Вот После этого да, мы как бы поняли, что нужно разносить эти ноды более ну, на независимые да, друг от друга площадки и территориальные, и физические. Вот и после этого сеть стала работать более надежно. И вот в версии 2.0, насколько мне известна, да, информация, как раз будет возможность создавать узлы обычным пользователям, да, то есть, что еще больше, Придаст надежности сети, да, потому что тот вариант, который мы попробовали, да. Ну, то есть, мы пока не попробовали, мы не поняли, какие в этом минусы. Да, вот мы попробовали сами держать эти сервера, поняли, что это не совсем надежно, да, с, точки, ну, с технической точки зрения. Вот, поэтому версия 2.0 по-любому будет возможность поддерживать узлы сети обычным пользователям, но каким образом это будет происходить, Искандер расскажет в тот момент, когда посчитают это нужным, то есть не факт, что нужно будет там какие-то дополнительные мощности, компьютеры покупать, это ну, действительно является выдумкой, догадкой, я бы сказал так. А если Райда сравняется с курсом веком, вот мне нравятся вопросы, когда люди по курсу задают. Попробуйте вообще как бы изучить, изучить немножко историю компании. Из-за чего курс век такой произошел, из-за чего курс райда может быть ниже или выше. Смотрите, любая цена формируется со спроса и предложения. На сегодняшний момент, если возьмем мы век, я бы не сказал, что на век нет спроса. Сергей Ларин очень хороший пример привел. Он видел, так скажем, монеты, токены на биржах, на которых нет спроса. Как это выглядит? Мы все знаем, есть стакан на покупку, есть стакан на продажу. И вот когда спроса нету, стакан на продажу, налитый дальше некуда, а стакан на покупку, он пустой. И опускают цену в самое, я не знаю, сколько только нулей есть. Вот это нету спроса. А как бы кто маломальски разобрался в бирже и зашел просто, хотя бы удосужился посмотреть, то видно, что у нас... Точно сейчас не скажу, но последние дни, Максим, по-моему, больше 10 тысяч, да, оборот на век именно идет? Ну, не оборот, а именно поддержка, поддержка стаканья, да? 10, Нет, 16... я имею в виду суточный оборот, а, на котором да. он покупает да. Продают. да. Раньше он, ну, как раньше, в последнее время там 5, 6, 8, а последние дни он уже ниже 10 тысяч оборот суточный не опускается. Давайте возьмем токен райда, ну вот просто, чтобы понимание уже было. Эмиссия токена райда 100 миллионов райда. На сегодняшний день на рынке менее 1 миллиона. И какая-то часть из этих райда, э, так скажем, заморожена в активах Golden Райда, э, уже какая-то часть райда сожжена. Э, кто не знал или не помнит, лицензии в криптоакселераторе и в обновленном бинаре э, покупаются за райда. И которые Райда они с рынка уходят, их сжигают. И ну как бы задайте себе вопрос: кто следит за чатом бинара из официально, по бинарным начислениям, по инвестициям, то, что партнеры скидывают свои начисления, бинарные бонусы, стейкинг, бонусы, сообщение бота об инвестировании. Это говорит о чем? Что спрос на райда растет, и он продолжает расти. Все больше и больше людей начинают осознавать как бы ценность токена райда, что он не менее ценен, чем век, и начинают покупать. Поэтому, как бы, ну, я даже не думаю, что, ну, мое, это сугубо мое, мнение, это никакие не прогнозы, то, что райда, он будет только сейчас набирать обороты. Потом, еще момент. Смотрите, у нас сообщество, вот первые два с половиной года, хоть и не сначала, но мы работали на количество. Кто-то в одной степени, кто-то в другой, кто-то просто на пассиве, но все суммарно мы работали на количество. Сейчас мы из количества делаем качество. И вот даже кто год в сообществе, сейчас вот ситуацию быстро поймут. Раньше произошло деление в гильдии, в любой гильдии в Golden Ratio. Что мы видели на бирже? Курс века сразу пошел вниз. Некоторые на этом даже себе наращивали количество. Они продавали век до деления, потому что это все открыто и видно. И откупали, когда начинали сливать. Что мы видим, что происходит сейчас? Произошло за последний месяц одно или два деления в старте, еще две гильдии поделилось. И что мы видим? Три, четыре гильдии суммарно поделились, кто-то не по разу. Но что мы видим? Что курс не то, что просесть цене он еще и поднимается о чем это говорит что у нас наша комьюнити становится все более качественным все более как сказать, больше партнеров которые действительно разобрались уже в целях векторе развития и начинают ценить и монету век и токен райда и как бы в ближайшее время заканчивается так сказать халявная раздача со старого бинара Оттуда еще льют, и лить будет неоткуда. Заканчиваются выплаты в профитботе, в депозитах, созданных на веках. И у меня возникает вопрос, откуда лить дальше будут. Те карманы, которые льют, лить будет неоткуда. Что произойдет с ценой? Ну, как бы, я не думаю, что она пойдет вниз, потому что спрос начнет потихонечку превышать предложение. Но это сугубо мое, ну, вот такое мнение. Я чатик прикрыл, потому что у нас по регламенту еще минут 5 осталось. Это самый, на тот же вопрос, Леша, отвечу, в стиле анекдота, что будет, если стоимость райда с веком сравняется. Те, кто держит век, получат шанс получить 10 x. Вот, как бы в стиле анекдота, ответ на вопрос. Ну, да. И у нас еще два вопроса, да, давайте, может быть, быстренько на них ответим, и, Алексей, в финалочке еще про форум расскажешь, про свое видение. Так. Вопросы по поводу 1090, есть смысл копить райда для реинвеста? По поводу 1090, есть смысл копить Райда для реинвеста? Будущая промо, если таковое будет, или же эти... Раз закинуть в бинар, как бы Алексей поступил, если бы у него было всего 2000 века, когда заканчивается крайние выплаты со старого бинара. Смотрите, вот так интересно, да, когда спрашивают партнеры, как бы ты поступил то, как бы ты поступил это? Это не значит, что если бы я так поступил, то надо каждому поступать. Это как прогнозирование курса. Получается, ой, а какой курс будет? Ну, как ты думаешь? Ну, например, я скажу, через месяц будет курс века 1 доллар. Если он будет 1 доллар, ни один, кому я сказал, не придет и не скажет, ой, Алексей, ты смотри так грамотно, предсказал, там посоветовал, на тебе там 30% там, но ну, это же твоя заслуга. А если он не поднимется до 1 доллара, то эти же люди, часть, я не говорю, что часть придет и скажут, но ты же сказал, ты же сказал. Поэтому смотрите, здесь стратегия, как бы уже сегодня не раз коснулись мы все этого, у каждого своя идет стратегия. Ее нельзя вот так взять шаблон и под каждого подобрать. Здесь, мое мнение, здесь надо больше работать с наставником, потому что исходные данные и финансовые, и активы какие есть, они у всех разные. И, исходя уже из этих активов, надо выбирать какой-то момент каким-то активом даже не то что пожертвовать надо понимать что какой-то актив надо переложить в другой актив для наращивания и тем самым вы со временем не заметите как у вас и один и другой актив оказались в достатке так скажем одного актива не было просто как бы у меня есть пример у партнера у партнера был век не было райда в концове оказалось, что есть теперь и век, и райды. Ну, как бы вот так. Поэтому изначально задайте вопрос просто своему наставнику, прописав ему все активы. Нельзя просто ответить на вопрос, что вот есть то, либо есть это, а вот как мне вот, -то вот так вот сделать? Здесь более детально идет. Это не решается вопрос за одну минуту или одним ответом. А что касается в стейкинга в 10.90, ну, я думаю, Сергей Ларин, он не скрывал ни от кого, он показал, как работает стейкинг с большими активами. Можно получать по несколько десятков райдов в день. Как бы здесь принимайте решение сами. Мое видение на 10.90, либо у вас век будет просто лежать, либо вы на него будете получать райда. Если у вас там достаточно, ну, приличное количество райда капает, Переводите в бинар, в профит бота, создавайте депозиты. Если небольшое, накапал один райда, снимите, положите в реинвест, там же, в 10.90, чтобы сложным процентом у вас наращивался. Новый партнер у вас заходит, обменяйте, пусть он вам даст там веки, вы у него возьмите райда. Куча применений. 10.90 сколько раз говорили, что вот так, вот так, вот так можно использовать. Кто услышал, тот как бы... И капитализацию ВЕК, так скажем себе хорошую сделал за счет стейкинга. Поэтому как бы здесь нет общего шаблона, здесь есть индивидуальное все. Я вот без задней мысли про дорожную карту сказал, а Виталий вот эти вот слова подметил, они прямо у меня в голове остались. У каждого индивидуальная дорожная карта. Я на последний вопрос сейчас отвечу по поводу того, что многих волнует момент будущего слова да, при переходе на новый блокчейн. Там, значит, какие-то слухи ходят, ходят, ходят. Но, опять же, повторюсь, что это только слухи, да, то есть официальной информации нет, и официальная информация будет, ну, когда она нужна будет, да, вот когда наступит момент, что ее нужно озвучить, значит, ее озвучат. Что касается вашего вопроса, Ольга, вот... Мы с вами пришли сюда, да, и мы здесь каждый день учимся. Вот, и я рекомендую посмотреть, ну, в гугле там или где там, в энциклопедии значение двух слов – девальвация и деноминация. Ну, запись будет, да, вы можете прослушать еще раз – девальвация и деноминация. И посмотреть разницу между этими двумя словами. То есть с точки зрения того в какой пропорции будут менять монеты, там, один к одному, один к десяти, один к ста, вообще никакой разницы нет, а, с, потому что а, важно не то, а, сколько у вас этих монет, а ее покупательская способность, да, ш, что вы можете купить на эту монету, ну, или там, в нашем случае, это стоимость в долларах, да, то есть получается, что если у вас а, один век стоит 23 цента, да, то, соответственно, при обмене один к одному, новый век из нового блокчейна тоже будет стоить 23 цента, а при обмене один к десяти, новый век будет стоить 2,3 цента. То есть в 10 раз... Доллар, доллара максимум. Uh, ну, нет, ну, долларов, понятно, да, он будет стоить, если мы 100 старых меняем на один новый. Ну, то есть это просто игра цифр, да, uh, и ничего больше. Здесь единственная только разница будет в том, что uh, общее количество монет сейчас в текущем блокчейне 21 миллион, и те, у кого uh, тот кит, uh, у которого на руках, допустим, 2 миллиона монет, у него практически там 10% от uh, всех монет блокчейна, и он хотел быть uh, таким главным королем блокчейна. А, соответственно, если один в 10 поменяют, то у него будет а, меньшее количество от а, общего объема, да, но, но только при условии, если в новом блокчейне 21 миллион монет останется. А мы этого тоже не знаем. Поэтому а, это все только слухи, догадки, и а, технически для вас, если у вас меньше а, миллиона токенов, а, меньше миллиона век монет, а для вас вообще никакой никакого значения не имеет поэтому вы можете даже не переживать по этому вопросу то есть для вас вообще никакого значения отыграть не будет вот это было а я еще дополню как переживший, ну и ты тоже пережил первый своп и там по моему пересчет 2 50 да Да. и да. все у кого на руках были монеты были активы остались у очень-очень довольны. Ни одного человека не было, кто пострадал после этого слопа. Пострадали те, кто вначале там сразу же посливался до слопа посливались. Вот паникеры, вот, которые подверглись паник потому что сеялась паника реально. Да, монета тогда была не монета, а даже токен, да. ну колыхала, ее там очень сильно волатилило вниз, да. И очень все боялись и переживали. Но я хочу сказать, все, кто держал актив на руках, все заработали. И причем многие из них заработали намного больше, чем ожидали, чем рассчитывали. И, можно сказать, так подфартило, да, то, что они удержали этот актив у себя в руках. Сейчас точно так же не бойтесь этого свопа, который будет. Все, что делается, это делается именно на благо, на благо наших партнеров. Понимаете? Одно дело, если бы у вас бы забрали, там доллары какие-то, рубли-то, и ой, грабеж какой-то. А тут именно просто корректируют курс актива. И лучше иметь меньше монет, но дорогих монет классных, да, чем иметь там миллионы, которые потом никому не нужны будут. Поэтому не бойтесь вообще своп это шикарная вещь. Я жду, не дождусь этого 21 числа, дай бог, чтобы быстрее да, наступил день, да, в феврале. Ну, своп это классная штука, поверьте. И вы вспомните потом мои слова. Просто надо дать время этому развиться. Да. Не в первый день все станут сразу миллионерами, да, но эффект будет. Эффект будет, и это проходили, это гарантированно, так что не волнуйтесь, все будет хорошо. Давайте, наверное, ближе к завершению будем, а то действительно как кто-то написал, ну, да. Виталий 4 часа может говорить, Максим не меньше, я тоже как бы а форуме, в форуме Давайте поговорим, с этим, с этим, обсудим да. все вживую. Смотрите, как бы, мое мнение, что каждому, у кого есть возможность, надо быть на форуме. У кого нету возможности, надо эту возможность найти. Во-первых, мы переходим как комьюнити на другой уровень. Мы заявляем себя на форуме. Как прошло это лето, все прекрасно знают. И я так думаю, что на форуме будет очень много людей, которые будут все искать так скажем, в новом рабочем году, а именно после лета все начинают искать возможности, будут искать эти возможности. И мы покажем на форуме, что мы есть, мы никуда не делись на фоне всего происходящего летом. Мы покажем, что у нас уже есть сплоченный костяк, сплоченная команда, что действительно с нами можно сотрудничать и иметь дело. То, что мы не просто так, что когда-то Первые люди заявили, кто был в компании Века, началось все там буквально с 10 человек, говорили, что мы пришли надолго. А что действительно у нас вот есть вот такой вот путь в два с половиной года, мы его прошли, естественно, кто-то отделялся, кто-то присоединялся, но в концове у нас есть костяк, и мы действительно пришли надолго, что мы продолжаем идти, и мы никуда не денемся, и мы пойдем этот путь дальше. Поэтому рекомендую каждому быть в Москве, там познакомимся лично, с кем-то уже знакомо после встречи века, с кем-то еще не знакомо только онлайн. Поэтому как бы это живое общение, все равно кто-то кому-то какой-то опыт передаст, это возможность получить новых партнеров в свои структуры, потому что туда приходят люди, одни найти партнеров, а другие найти себе возможности. Поэтому пока есть еще время и возможности, приобретайте билеты, стройте план, уже включайте в свой, так сказать, рабочий график вот, эти, вот эту вот встречу на 27-28 октября. И, как говорится, увидимся на форуме. Да, всем пока. Ну, да. До встречи на форуме. Всем спасибо. Всем хорошего всем времени. Пока. Суток.